Здравствуйте всем! Сегодня я вам покажу новую технологию, как можно сделать вкусные чипсы. Ну вот смотрите, берем тесто, насыпаем его, можно еще то, что я обычно, отходы свои. Короче, берем отходы, добавляем немножко чипсы, смешиваем. Вот самые вкусные чипсы, приятного аппетита! Кто любит чипсы, тот оценит этот вкус. Нет, нет, делаем чипсы по-другому. Берем картошку, берем ножик и нарезаем. Потом жарим. Твои чипсы не настоящие. Мои чипсы из теста вкусного. Из моих отходов. Очень вкусно. Приятного аппетита. И да, приятного аппетита. Берите у меня. У меня настоящая картошка. И у меня.